Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Билыч. Недавно мне на обзор прислали очередной кулер от фирмы Arctic. А это Freezer 33 из e Sports Edition. Вот такого вот он интересного черно-салатового цвета. Однако тесты его вызвали во мне бурю эмоций. Ибо то, что я видел, и то, что я предполагал, оно никак не сходилось с тем, чего я собственно ожидал. Итак, давайте обо всем поподробнее. Данный кулер поставляется вот в такой вот достаточно цветастой коробочке. Внутри находится инструкция, бэкплейт, сам кулер и, конечно же, комплект креплений. В частности, есть крепления под сокеты 2011, 2066, AMD-шные m 4 и, конечно же, под все сокеты Intel, то есть 1156, 55, 50, 51 и 51 версия 2, которые по факту креплением не отличаются. Бэкплейт был представлен в виде пластиковой крестовины, если вы видели обзор предыдущего кулера, то вы ее, собственно, узнали. Инструкция, как и обычно, была дана в виде QR-кода, что не очень-то удобно. Как, наверное, помните, недавно у меня на обзоре был другой кулер, Freezer 33CO, и там я также отмечал, что вложить бумажную инструкцию просто необходимо, потому что не все умеют пользоваться QR-кодами и не все этим хотят заниматься. Основные же отличия от более дешевой модели 33CO были в следующем. Это первое, что более интересная черно-салатовая расцветка. К слову, есть еще красная, желтая и белые вариации, которые, в принципе, кроме цвета ничем не отличаются. Ну и черный цвет, как вы понимаете, в теории должен улучшать показатели охлаждения. Ссылка на тесты, подтверждающие это, будет в описании. Там можете посмотреть, действительно такое влияние есть. Во-вторых, наличие второго вентилятора, который должен был улучшать показатели охлаждения, также является плюсом. Ну и в-третьих, то, что iSports Edition поставляется в уже собранном виде, нужно лишь смонтировать крепежные рейки. Однако об этом позже я упомяну. Радиатор кулера он алюминиевый, с четырьмя медными трубками, расположение трубок внутри радиатора достаточно хорошее, трубки отлично разнесены между собой, и это должно было способствовать более равномерному охлаждению. Высота кулера небольшая, порядка 150 мм, то есть в любой корпус он спокойно влезет. Что же касается вентиляторов, то это две 120-мм вертушки со скоростями до 1800 оборотов в минуту. По поводу их шумности могу сказать следующее, что на 60% скорости они были почти бесшумными, выдавали порядка 32 дБ, что слухом очень плохо ощущается. Но, как вы понимаете, на 100% шум был уже слышен, порядка 44 дБ при скорости в 1800 оборотов на каждом. Также в комплекте находится одна из лучших паст по соотношению цена, качество и эффективность – это Arctic MX-4. Ну что ж, с внешним обзором, наверное, все. Теперь расскажу вам о эксплуатации. Первое, что нужно понять, что хотя кулеры поставляются собранным, но закрутить крепежные болты, не снимая вентиляторов, у вас не получится. Это как бы не очень хорошо. Также отсутствие бумажной инструкции делает процесс установки не совсем понятным. Особенно, когда вы делаете это, скажем, в первый раз. Что же касается непосредственно теста, то я тестировал данный кулер, как и его собрата, на моем горячем процессоре 7 7820X с 8 ядрами от Intel, соответственно с соплями под крышкой, которые скоро я планирую все-таки заменить на жидкий металл. Процессор тестировался в стоке, ибо в разгоне его TDP превышает 250 ватт, а вот в стоке примерно 140 ватт, что вполне реально, ведь кулер по заявлениям, соответственно, самой фирмы Arctic рассчитан примерно на 200 ватт. Я прогонял тест RealBench на 30 минут, чтобы максимально разогреть данный процессор. То есть такой нагрузки обычно в реальной жизни не встречается. Итак, я начал тесты и на самом деле не поверил своим глазам. При частотах порядка 4000 МГц, при температуре в комнате порядка 25 градусов, самое горячее ядро достигло 102 градусов, ну а средняя максимальная температура по всем ядрам была порядка 96 градусов. Это был крайне плохой результат, ведь предыдущая версия выдала у меня на тесте порядка 82 градусов. Я подумал, наверное, я ошибся в прошлом тесте, или поменялись какие-то условия, а процессор, скажем, стал горячее, или поверхность крышки меньше. Ровной, или температура в комнате как-то поменялась, влажность и так далее. Поэтому я взял старый Arctic 33CO и протестил его еще раз. Максимальная температура, которую я получил, была 85 градусов. Я повторил все тесты, поменяв термопасту, но соответственно расклад не менялся. То есть разница между кулерами составляла 15 градусов в пользу предыдущей более дешевой модели. Я пробовал менять скорости вентиляторов на Esports Edition, полагая, что вдруг аэродинамика моего корпуса как-то влияет. А, пробовал подкручивать болты, может что-то не докрутил. Пробовал поставить вместо оригинальных вентиляторов вентилятор от версии 33CO, а, но на самом деле ничего не помогало. В итоге я понял, что проблема видимо не в установке, а в самом радиаторе нового кулера. И у меня на самом деле было два предположения. Первая это проблема с окраской, хотя черная краска и должна способствовать отводу тепла, пусть очень незначительному, но возможно это была какая-то не очень хорошая китайская краска, мешавшая отводу тепла от алюминиевого радиатора, то есть возможно у нее какая-то плохая теплопроводность. Ну и второе предположение, возможно, что были неисправны тепловые трубки, обычно они имеют жидкое наполнение и пористую структуру, но вдруг на заводе что-то напортачили. Иных догадок соответственно у меня не было я хотел бы на самом деле услышать ваше мнение, может кто-то с этим сталкивался, у кого-то были такие же проблемы, в чем тут может быть дело, потому что мне не верится, что это моя какая-то ошибка и мне не верится, что я что-то портачу в тесте. Что же в итоге, друзья? Итог простой. Делать выводы по данному кулеру я не стал. Я не верю, что он так плох, как казалось, а скорее верю в наличие какого-то брака именно в данном образце. Но график я привел, то есть показатели данного кулера и версии 33CO. Но они не очень показательны, ввиду моих догадок о наличии проблемы именно с моим образцом. Отмечу лишь, что даже в таком виде охладить процессор без разгона, то есть любой i3, i5, i7, даже i 77820 мощный и горячий, он способен, но соответственно не более того. Вот как-то так, дорогие друзья, с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, то нажмите на лайк, если вам также интересно, чем же закончится в итоге данная история, найду ли я какое-то решение, почему такие странные результаты показывает данный кулер, то подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в центре событий. Всего вам самого наилучшего, друзья, и до новых встреч!